когда бы вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, Пылать и разумом всечасно смирять в волнение в крови, Желать обнять у вас колени и зарыдав у ваших ног Излить мольбы, признание, пени, все, все, что выразить бы мог, А между тем притворным хладом вооружать и речь, и взор Вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть...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 О кто пнемых ее страданий всей быстрый миг не прочитал? Кто прежней Тани, бедной Тани теперь в книги не б не узнал? В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит, и на Негина глядит без удивления, без гнева. Его больной, угасший взор, молящий вид, немой укор.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 А мне, Онегин, пышность это эта, Постылой жизни мишура, Мои успехи в вихре света, Мой модный дом и вечера, Что в них? Сейчас отдать я рада Всю эту ветыш маскарада, Весь этот блеск и шум, и чад, За полку книг, за дикой сад, За наше бедное жилище, За те места, где в первый раз Онегин видел я вас, За засмиренное кладбище, Где нынче крест и тень ветвей Над бедной нянью моей.